берем бревно, таких вот размеров довольно прилично. Берется хороший круг, ставится на торец, мицелий хорошего блока, проникает по естественным волокнам древесины и прорастает дерево. Таким образом мы получаем бревно, проросшее перевести на проросшую культуру. Вот выходные цели. Все вполне удачно работает и довольно-таки надежно. Теперь остается довести влажность естественным образом в течение холодного времени еще внешний вид этой плантации, которую я подготовил для сезонного замачивания древесины естественными осадками. Я их там выложил. Ну, дальше такой вот полтора рядочка их выложил, немножко под уклонами. урожайность уже весна добрый день вот пришло время осень э, так сказать мои э, пеньки вот, ревну, которые я проращивал при помощи э, вот блока вот этих э, грибных которые приросли э, к зимней груши э, прошло время они простояли в в теплице пленочной вот такие большие бревна э, проросли насквозь по мицелию вот видно ми выход мицелия э, через э, волокна мицелий выходит э, пронизывая всю э, древесину видно вот э, пятнышки где уже мицелий защищает себя буклируется или за так называемо. Вот хорошо видно в этом месте ее. Бревна эти я вынесу на свет божий, просто потому, чтобы они в течение зимнего времени приобрели влажность естественным образом. Я их установлю, будет их внешние замачивать внешние осадки и, придет время весеннего плодоношения. Пока это вот выглядит так. Эти блоки уже целы, тут уже частично где и разрушился. Видно еще также, но это не страшно, потому что этот блок выполнил свою функцию. Как маточника для заражения древесины. Тоже мицелия, э, вот видно в некоторых местах вот выход мицелии на Видите, даже такие большие плевны э, в принципе прорастают без проблем. Не надо их и мельчить. Все идет э, довольно уверенно. Ну, видно, что немножко влажности не хватает и теперь я решил их да, так, естественным способом не замачивать весне довести до оптимальной влажности вот да, она вместе да. видно даже стоял на кирпичике и вот грибница даже кирпич прирос к ней сейчас я ее отверну. вот видите грибница приросла к э, тут бревно мицелий перерос ⁇ себе кирпич по порам хорошо вырастает. значит в принципе можно сказать что это как подсказка можно какие-то пористые поверхности ставить подобные кирпичу. И проращивать